Всем привет! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такую вот американскую резиночку. Вяжется она довольно-таки просто, она не слишком эластичная, очень красиво такой резинкой обработать рукавчики. Затем она подходит классно для шапочки, то есть в качестве резинки для шапочки. Она не слишком тянется, но при этом довольно-таки эластичная и, как вы видите, очень красивая на вид. Ее очень красиво комбинировать можно с разными узорами на шапочке, поэтому, в принципе, я вам сегодня хочу показать, как ее связать. Она состоит всего лишь из рапорта в высоту 2 ряда, то есть которые между собой будут чередоваться по ходу вязания. Для небольшого образца наберите число петель, кратное 3, плюс 2 кромочные. Я набрала 15 петель плюс Две кромочные это 17. И начинаю вязать первый ряд. Итак, первый ряд кромочную снимаем. Затем провязываем 2 лицевые. 1, 2, 1 изнаночную. Снова 1, 2, 3 изнаночная. 1, 2, 3 изнаночная. 1, 2, 3 изнаночная. И последний раз 1. 2 лицевая, 3 изнаночная, кромочная, изнаночная, второй ряд. Кромочную снимаем, а затем провязываем 1 лицевая, делаем накид и довязываем 2 лицевые. А теперь накид нам нужно вот так вот одеть на 2 лицевые. Теперь снова повторяем лицевая, накид, 2 лицевые. И накид одеваем на эти две лицевые. Снова повторяем. Лицевая, накид. Две лицевые провязываем. И накид одеваем на последние две лицевые. Лицевая, накид. Две лицевые. И накид одеваем на последние провязанные две лицевые. Лицевая, накид. Две лицевые. И накид одеваем на 2 лицевые. Кромочную провязываем. Изнаночную. И теперь начинаем с первого ряда. Кромочную снимаем. Затем провязываем 2 лицевые за переднюю стеночку. Изнаночная. 2 лицевые за переднюю стеночку. Изнаночные. 2 лицевые, лицевые. Изнаночные. 2 лицевые, изнаночные. Изнаночная. Почему говорю? За переднюю стеночку у нас должна косичка красиво ровненько ложиться. И последний раз 2 лицевые. Изнаночная, кромочная, изнаночная. Теперь провязываем второй ряд. Кромочную снимаем. Теперь провязываем лицевая. У нас по рисунку идет лицевая. Делаем накид. 2 изнаночные провязываем, 2 лицевые. И. Делаем такую протяжку, то есть одеваем накид на 2 лицевые провязанные. Снова лицевая, накид, 2 лицевые. И одеваем накид на 2 последние провязанные лицевые. Снова лицевая, накид, 2 лицевые. И одеваем, получается, накид на 2 последние провязанные лицевые. Лицевая, накид, 2 лицевые. И одеваем накид на 2 провязанные лицевые. Лицевая. Снова делаем накид. И 2 провязанные лицевые. На них одеваем накид. Кромочная изнаночная. Как вы видите, у нас уже вырисовывается наша резиночка. Мы провязали всего лишь, так сказать, два рапорта. Но мы уже видим, какой получается красивый узорчик нашей американской резиночки вот чем э, толще ниточка тем соответственно он выглядит шире и красивенько я провязала с вами всего лишь два рапорта высоту но если вы провяжете больше то соответственно получается вот такой вот вид резиночки как вы видите она эластичная но не такая как резинка 1 на 1 два на два Поэтому, в принципе, для рукавчиков она подходит идеально тем, что рукава долго сохраняются, так сказать, не слишком быстро растягиваются. В общем, вы провяжете высоту, которая вам нужна. И я надеюсь, что вам мой видеоурок понравился. Вы продолжаете с первого ряда провязывать 2 лицевые изнаночные, 2 лицевые изнаночные, второй ряд вы провязываете лицевую. Делаете обязательно накид, 2 лицевые и накид одеваете на 2 лицевые. Я думаю, что здесь все понятно. Надеюсь, вам понравилось. Все осталось понятно, что не, нет. Задавайте вопросы, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока.